Россияне устали от ограничений, введенных из-за распространения коронавируса COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры сказала госпожа Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Она отметила, что любые ограничения – это стагнация в экономике, падение темпов экономического роста и психологическая усталость людей. Госпожа Голикова сообщила, что граждане некоторых регионов не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом. Несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничений в передвижении, тем не менее в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу, сказала она. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.